Сегодня это мой подарок Камилин мы показали угу. подарок Велик Правильно И У меня тоже есть Мы его показывали Да Но я уже научился Камиль надо Я буду показывать как надо Будешь учить Камилу да? Уже, давай тихо, Давай посмотрим Пришла посылочка у нас с Алиэкспресс, и мы хотим посмотреть, что же там. Велосипед. Велосипед? Да. Нет. А ну? Это что? Что там? А ну-ка, покажи нам, коробочки. Что же там у нас такое? Что это? А? А ну открой. Мама, да. это фонарик. Фонарик, да, хорошо. Не могу. Это мог. тебе дать давай. Да, тебе ножнички. Давай. А ну-ка, <связь> Так отрезай на <связь> ней. Дальше я. Что это у нас? О, а, это Хилукити синенькая, да? А ну покажи. Хилукити да. синенькая. Замятка. Это брелочек такой. Подожди, давай Хилукити покажем. Так, она убирается здесь за щечку. А, мяу! Мяу! Ага. Она это... разговаривает, да? Алавью говорит. Я люблю тебя. Это кабель. Да, Это так зарядка. у нас да USB кабель. Ремень. Ремешок. А ну открывай. Давай поближе. Попажи. Угу. Ну меня будет. Давай помогу. Вот. Порвал. Угу. Угу. Угу. Угу. Удобно. просто нужно найти и открывается. Да. А ну-ка, давай посмотрим, что здесь у нас. охо уху. Так. Здесь у нас, а, это защитная пленочка. Здесь у нас ремешочки. А зачем? Медяки. Это, наверное, запасной комплект будет ремешочков. Ну да, это запасные детальки. Как они правильно называются, не помню. пакетик! Как ее сейчас? Сфокусируется. Отверточка такая маленькая. И не видно ее. Вот а этот. я пока. Вот такая. Вставай, давай посмотрим. Он вот что-то бьет. Угу. Ну давай, давай, давай, давай. Кто <музыка> <музыка> там? Часы? <свес> Мама. А Мама. Да, <свес> а, Бадан, а мы прос... да, да, да. часы. Вот Бадаши заказали мы часы. Мы их ждали две недели, наверное, да? Там. Да. Блин, мы чухнулись. Вот такие вот у нас отслеживатель для детей. GPS. Ну давай расскажем. Что... Да, инструкция большая. В общем, там есть звонок, есть сообщение, есть... Подай мне инструкцию. Есть э, GPS. Да, это умные часы. И вот чтобы... жду... Угу. Да, там все нарисовано. Вот. Угу. Так, это у нас... Что это отслеживатель для детей? Пенал, пенал в школу можно использовать металлический. Вот если да. у кого нету. Кого пенала? Да. да. В общем, здесь все, здесь и камера. В общем, мы будем сейчас его еще смотреть, разбирать. Часы нам понравились, сим-карта оставляется, можно звонки совершать, менюшки есть. В общем, да-да-да-да, круто. Спасибо. Да, классно. Так, продолжим обзор наш наших часиков. Так, более подробно расскажу. Здесь с этой стороны у нас зарядка USB порт. Здесь сим карта вставляется сим карта и по сим карте мы можем найти здесь защитная пленочка у нас. Мы выбрали голубой цвет. Багдажин на подарок. Есть также кабель USB зарядки и пенал. Пенал специально там можно было выбрать всякие этим разные, так сказать комплектации мы выбрали пенал и запасный ремешок там можно наклейки выбирать ну как бы то что хочет кому что больше нравится так сейчас включу заряжаются быстро они абсолютно вот так вот Единственное, здесь нужно скачать программу Вот он показывает, что нет сети а, все, подключился Единственное, нужно здесь программу скачивать Часики и меню Телефонная книга Можно внести номера Потом ап какой-то скачать Шагомер присутствует ну, Друзья, можно друзей занести Сейчас я приближу Альбом с фотографиями, камера ну, камера слабенькая, но по-моему, звонок, под вот кнопочки включения. Есть еще у нас, чтобы больше понравилось Богдан, фонарик. Фонарик присутствует. Так что, камера. Так что там у нас еще фонарик. микрочат, то есть можно отправлять сообщение. Скорость обучения. В общем, для чего мы его взяли? С телефона нам не разрешают ходить в школу. Мы решили взять такие часы, соответственно, ему и позвонить можно, и можно всегда наблюдать, где он, то есть периметр ставите, в котором должен находиться ребенок. И, и вам по смс-сообщению приходит уведомление о том, что где находится ваш ребенок. Если он этот периметр, который вы задали, он если покидает, тогда получается, что вам приходит сообщение на телефон. Мы специально купили, потому что ну, как бы время такое, полезные очень часики, и у нас очень любят дети путешествовать, кого-то провожать, кого-то еще что-то, постоянно родители еще, чтобы быть в курсе и не бежать. В принципе, у нас школа рядом, тут 5 минут, она вот под боком прям-прям возле дома. И однако он умудряется куда-то идти, кого-то провожать, кому-то в гости зайти, не предупредив. И так всегда можно будет позвонить, можно будет позвонить, рассказать, спросить, объяснить. Ну и все в таком духе. И плюс как бы есть такие часы, циферблат у нас получается обычные. и есть электронные часики, соответственно впереди меню, которое выходит из меню, там тоже часики появляются, соответственно ребенок может и изучать часы. Кто еще не знает такие часы со стрелками? Вот такая вот красота нам пришла. Мы уже с удовольствием пользуемся очень хорошие часики. О! Если вам понравились мои часики, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И жмите колокольчик. Всем пока! Пока-пока. Пока-пока.